Привет всем! Я смотрю мое последнее видео, вызвало интерес. Я имею в виду видео про секс в буддизме. Понятное дело, тема-то интересная, занятная, я бы сказала. И по этому поводу я решила поговорить об еще одном интересном аспекте японского буддизма. О факте, таком интересном факте, что священники в Японии, как правило, женаты. Как так получилось? Ну, если уж говорить так честно, то э, необходимость целебата ставилась под сомнение в Японии уже очень-очень-очень давно. Э, наиболее, наверное, известным примером является Шинран, который был женат и не скрывал этого, это была его фишка. Создатель Джодо Щи. Но почему он в свое время решил, что он может жениться? Он основывался на том, что на горе Хией, где он когда-то практиковался, священники, ну, конечно, достаточно топового уровня, священники, были женаты фактически. То есть, у них были тайные жены. Ну, насколько они были тайны, они их все, в принципе, знали, это не особо скрывалось, и это считалось, конечно, ну, не совсем окей, но, ну, ладно, ладно уж, понятное дело, хочется. Именно поэтому Щенран в свое время поставил под сомнение тот факт, что священник непременно должен соблюдать целебат. Но до XIX века это все-таки было такой сложный момент, а в конце XIX века священникам официально разрешили жениться и довольно быстро подавляющее большинство священников пришел к выводу, что отдел от выгодное, ну помимо давайте опустим именно сексуальную сторону вопроса, потому что на мой взгляд брак и секс это далеко не настолько прочно связанные вещи, ну, я думаю мы все это прекрасно понимаем а весь вопрос именно в браке что ты приобретаешь, если ты женишься? Во-первых, жена для священника – это была бесплатная рабочая сила. Она будет заниматься теми делами, которыми иначе пришлось бы заниматься тебе ну, или твоих, твоим ученикам, которых можно к чему-нибудь другому пристроить, более важному, по мнению священников. И э, это первый момент. А второй момент – жена, это значит дети, официально рождённые в официальном браке, а эти самые дети прекрасно сойдут в качестве учеников, в качестве наследников. Им потом можно передать храм и не волноваться, что с тобой будет, если у тебя не появится других учеников, не придут откуда-нибудь со стороны. А с возрастом ты не сможешь выполнять обязанности. Ну, если у тебя есть дети, то эта проблема полностью отпадает. И таким образом буквально там за. Первую половину 20 века эта практика постепенно все больше и больше разрасталась. Сейчас в целом практически, наверное, ну, я бы сказала, подавляющее большинство священников именно мужчин женится. Есть, есть отдельные, которые предпочитают соблюдать целебат, такой есть. Есть в некоторых школах э, какие-то обязанности, которые должен выполнять именно неженатый мужчина. Но в большинстве своем все женятся. Даже больше это уже, э, ну, по крайней мере, среди тех священников, с которыми я общалась, это уже предполагается как даже э, немножечко обязанность. Почему? Потому что если ты женат, если у тебя есть дети, то понятно, что дальше будет с храмом. А если ты не женишься, если у тебя не будет детей, то кто дальше станет священником, откуда он возьмется, не совсем понятно. Поэтому всем проще, всем спокойнее, если у священника уже есть дети, предпочтительно сыновья, потому что в основном именно сыновья потом принимают постриг все окей, тогда это воспринимается как нормальное положение дел. Вызывает ли это какую-либо критику? Да, это может вызвать критику. И основная проблема, на мой взгляд, самая большая проблема с этой практикой заключается в том, что позиция храмовых жен достаточно странная. С одной стороны, у них нет никакого официального статуса в большинстве школ. Ну в Дедушиниче немножко по-другому у них статус имеется. У жен, жена священник – это достаточно важная для храма единица. В других школах это очень такой скользкий момент. И, например, если священник вдруг настоятель храма вдруг умрет и у него нету наследника. Его семью могут просто выгнать, потому что они не имеют никакого отношения официального к храму. Это, конечно, большая проблема. И не совсем понятно, что с этим делать. При этом реально очень часто жены берут на себя очень много. Они разбираются в вопросах храма даже лучше своих мужей очень часто, потому что все такие бытовые вопросы решаются женами. Они имеют большое влияние на прихожан и особенно очень часто видно, когда, допустим, у нас есть молодой настоятель и у него есть мама, которая в этом храме проживала значительно дольше, ее все знают, ее все уважают. Может сложиться такая ситуация, что именно маму воспринимают как ну, реального лидера этого храма, а сын – ну, сын это сын, и поэтому все будут в первую очередь обращаться именно к маме, а у мамы никакого легального статуса нет, она просто мама-настоятеля. Такое тоже бывает. И мы немножко позже там поговорим, потому что сейчас я хочу сначала коснуться тоже связанного вопроса, но с другой стороны. А как же у нас? Мы поговорили о монахах, о священниках. Кстати, в японском языке монах и священник – это, в принципе, одно и то же. Нет такого развлечения. То есть монаха можно назвать обосан, сорио, настоятель джучоку. Но что из этого можно перевести как священника, что из этого можно перевести как монах? Это примерно одинаково. А Теперь о монахинях. А Что же у монахинь? Монахини выходят замуж. Ну, официально им это тоже можно делать, никто не запрещает. Практически до сих пор подавляющее большинство монахинь предпочитает оставаться незамужними. Почему? Ну, как мне объясняли <свят> некоторые монахини, муж монахини абсолютно не нужен. Он бесполезен для монахини. То есть он, он будет ей как-то помогать, по храму, скорее всего, нет, придется его обслуживать, и еще храм, то есть, ну, зачем он вообще нужен, тот муж? В то же самое время, так как запрета официального нет, в последнее время все стало меняться. И вот здесь мы опять возвращаемся к вопросу храмовых жен. Какое-то время назад, по крайней мере, в Тендай, в Тендай я точно знаю насчет других школ, не уверена, Жены священника поняли, что можно же самим принимать постриг. И я, по крайней мере, знаю несколько людей: Так, я знаю еще и Щенгони парочку таких, таких монахинь, которые просто были храмовыми женами, а потом по каким-то причинам, или просто захотелось, или по обстоятельствам приняли постриг, стали монахинями, и потом даже очень часто э, наследовали или даже просто перенимали еще у живого мужа обязанности настоятеля, такое тоже есть. Э, это было где-то, ну, по моим прикидкам, это произошло где-то, может быть, в конце 20 века, потому что я знаю нескольких таких случаев. Э, самое интересное, что мне рассказывали. Очень против этого были матери священников. Я знаю, по крайней мере, об одном случае, когда э, жена священника очень хотела принять постриг, но свекровь сказала ей, нет, ушки милые, я знаю, что будет, я знаю, что ты примешь постриг, ты будешь э, заниматься другими делами, храмовыми, на хозяйство ты просто забьёшь. И ну, в целом, возможно, да, возможно, что это так и есть, потому что это все-таки статус. И когда у жены священника есть такой замечательный статус, когда она уже может сама быть настоятелем, то возникает вопрос, а почему, собственно, а почему, собственно, должна быть на вторых ролях? Но при этом в последнее время, это уже, я говорю уже о 21 веке, монахини, которые не является женами священников, монахини, которые изначально уходили, именно принимали монашество, тоже стали иногда выходить замуж. Я знаю, по крайней мере, о трех таких случаях лично. И в одном случае монахиня вышла замуж за монаха, то есть это просто встретились, будучи уже... Уже приняв постриг, встретились два молодых человека и решили, что а почему бы нет. И получилась у них такая полностью монашеская семья. Но друг... в двух других случаях муж не является монахом. Не принял постриг. Даже есть довольно известная история. так Марука, мне кажется, если я правильно понимаю. Это... Есть довольно известная, как бы это сказать, ракугока, артистка жанра ракуго. Мне кажется, ее зовут Сую я могу здесь ошибаться, но по-моему так. Она монахиня школы Тендай и ее муж католик. Просто вот так получилось. При этом... Опять же, в Джодо Шинщу, где э, и женщины-настоятели достаточно м, частое явление, э, и они, как правило, выходят замуж, уже давно появилась проблема храмовых мужей, потому что у них есть даже ассоциация храмовых жен, и какое-то время назад они стали задумываться, а что же делать с храмовыми мужьями, то есть их тоже допускать до ассоциации, тогда ее как-то переименовывать, потому что они не жены, они а мужья, или им создавать какую-то свою ассоциацию. Но пока еще, насколько я знаю, не пришли к выводу, что с этим делать. В общем, как оно будет дальше, я не знаю. Мне кажется, что э, в целом Ситуация, которая сейчас создалась, я не вижу, чтобы она как-то менялась. Я думаю, что мы будем, будем по-прежнему существовать в этой ситуации, когда монахи женятся, и это практически уже обязанность, потому что надо произвести на свет наследника. Но надо будет, рано или поздно придется решить проблему статуса храмовых жен и или появится какой-то отдельный статус который будет давать опять же права который будет конкретно э, обязанности какие-то тоже формулировать потому что сейчас не совсем понятно что должна конкретно делать храмовая жена э, это как вариант но опять же трудно сказать может быть эту проблему будут решать и как-то по-другому я сомневаюсь, что кто-либо догатится назад до полного целибата, но в качестве такого самого радикального момента, я думаю, что обязательный постриг для супругов, для тех, кто хочет жениться или выйти замуж за священника, монаха, монахиню, это, в принципе, вполне возможно. Ну, я сомневаюсь, что до этого докатится, но мало ли. Вот такая вот ситуация. Ну что ж, всем спасибо. Пока-пока.